Я приветствую зрителей канала Форума Свободной России в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас директор Центра российских исследований, профессор Государственного университета Ильи Давид Дарчашвили. Давид, здравствуйте. Добрый день. Предлагаю обсудить обострение протестной ситуации в Грузии. Событие очень стремительно развивается, но что происходит сейчас? Сейчас э, все, что как-то вот демократично или представляет демократию идеи верховенства закона защиты прав человека, все это объединено против э, правительства, э, за которыми стоит вот всем известный олигарх Иванишвили, который своих... Э, Представителей, прислужников назначает министрам и премьер-министром руководить таким образом истинной страной. Вот против него объединено все, что есть в Грузии гражданского. И также вот э, на днях уже эта э, критика со стороны международного сообщества стала довольно так явной. Так что можно сказать, что и внешние, и внутренние силы, которые олицетворяют демократию, они как-то вот э, организовываются против того правления, которое мы имеем в Грузии. На первый взгляд кажется, что причиной протестов стала неспособность правительства обеспечить безопасность своих граждан. Но я подозреваю, что ситуация как более многослойная. Могли бы вы подробнее рассказать о предпосылках произошедших событий? Знаете, вот сам повод, он не просто повод, он и причина. То есть давно уже вот годы правления нынешней власти они вот характеризуются неприятием э, другого мнения. Это может э, значит, вы, выявляться против политической оппозиции, против э, меньшинств религиозных. Ну, а вот сейчас как бы вот, э, во главе угла стал вопрос э, э, прав сексуальных меньшинств. То есть вот, э, ксенофобская натура, направление, которое не примет никакого вот многообразия. Она давно была видна, и она, в принципе, и вызывала оппозиционные настроения в стране. Как я сказал, в целом это касалось политики, то есть вот неприятие политической оппозиции, но вот это перерастало в не раз и неприятие каких-то других общин, которые вот не вписываются в стандарты э, нынешнего правления. Э, вот сейчас именно вот этот вопрос вышел на первый план. Это и объединило всех, потому что когда гонения касались лишь политической оппозиции, но ну, это не всегда было адекватно воспринято, может быть, частью гражданского общества, частью медии, теми же другими меньшинствами. А вот когда вопрос коснулся основ, основ прав человека, неприятие личности, если оно немножко не такое, как большинство, вот это, думаю, что всех объединило. Я хотел бы добавить, что... Прямо вот буквально правительство до нынешнего момента не так уж явно выступало против всех меньшинств. Мы видели, что у меньшинств проблемы в том числе и физической безопасности. Но правительство как-то отомиж ⁇ от этого. Говорила, что оно тоже за значит, равноправие, но вот есть какие-то эксцессы, она тут не причем. А сейчас все стало очень выпукло. То есть главные фактически руководители церкви выступили как зачинщики гонения на меньшинство их правозащитников и журналистов, а правительство им дало полный карт-бланш, то есть не было задействовано никаких мер, чтобы предотвратить те столкновения, те ну, избиения, погром, который был учинен 5 июля. И к тому же заявление того же премьер-министра, ну, они как бы вот, подливали масло в огонь. А вы могли бы подроб, подробнее рассказать, какую роль сыграл в обострении церковь и духовенства? Ну, церковь уже давно выступает как, ну, как говоря мягко, не демократическая сила в Грузии, сила, которая только лишь поверхностно вроде бы поддерживает плюрализм или те же интеграционные процессы в европейские структуры. Но на самом деле... Когда дело касается конкретных ценностей без э, уважения которых ну никакая интеграция невозможна, то церковь очень явно выступает против этих ценностей. Бог, который они претендуют, что представляет, это такой э, как бы патриарх, который должен охранять э, общественный устой. Э, я не знаю времен там средневековья. Женщины должны мыть мужчинам ноги и так далее и тому подобное. То есть это все время выливается с амбионов церкви. Но вот особенно ситуация обостряется, как только вот именно вот эта LGBTQ общественность хочет заявить о своих правах. Тут сразу оказывается, что у церкви есть ну, фактически зондеркоманды, такие военизированные группы, несколько сот человек, которые сразу моментально могут быть абсолютно информированы, как передвигаются правозащитники или вот представители этой э, сообщности, на которую вот, церковь натравливает их. Они знают любое местонахождение не Тут видно или значит, у церкви своя довольно-таки сильная служба безопасности, я не знаю, контрразведки или как ее назвать, или она просто сотрудничает с официальными структурами. И эти люди оказываются ну, полностью не защищены под серьезной опасностью как вы, наверное, знаете, есть и не только избитые люди, но есть уже жертвы. И вот в такой ситуации мы оказались вдруг. Все это назревало. Но вот сейчас как все и видно, что в принципе в Грузии происходит столкновение цивилизаций. Я с вами совершенно согласен. а Я бы хотел еще уточнить момент по поводу жертв. Ведь одной жертв стал просто журналист. А вот угроза журналистскому сообществу, она связана именно с тем, что они освещали тему ЛГБТ? Или сейчас в Грузии просто независимым журналистам работать не так уж и безопасно? В последнее время... Многие телеканалы, ну так, оппозиционно настроенные телеканалы, они, значит, делали репортажи и о ситуации в церкви тоже. Оттуда скандал через скандал идет, связанный то, значит, с коррупцией, то еще какими-то вещами. Их тайные закулисные, значит, связи с какими-то властями, имущими людьми, обогащение этих людей, их настоящие, значит, стремления и так далее. Все это становится для медиа темами. То есть вот это раздражение против свободных СМИ оно вот нарастало. Мы видели вот неделями раньше какие-то вот столкновения, но до сих пор словесные, хотя был один кадр, когда епископ прямо за горло взял журналиста. Такое тоже было пару недель или, может быть, чуть больше назад. И с другой стороны, эти медиасредства, они довольно такие критичны по отношению к правительству. И да, вот против них есть большое раздражение и в правительственных кругах, и в церковных кругах. А эти две, два круга, они довольно-таки взаимосвязаны и взаимозависимы в каком-то смысле. Мы видим, что немалую роль в этом конфликте сыграла церковь. Она оказывает достаточно большое влияние, судя по всему, на грузинское общество. А на нее может кто-то оказывать влияние, например, связь с московским патриархатом? Да, конечно, то есть э, э, их мессиджи, то есть то, что они э, говорят, э, то, какие ценности они э, распространяют в обществе, это очень похоже, это один в один прямо, то вот как себя ведет э, православная церковь в России, то есть это полное добавление к власти, поддержка власти, лояльность к власти и опять же вот, борьба против так называемых либеральных кругов либеральных ценностей, прав человека для это как-то вот в своей церковной догматике они не находят никак да и не ищут, наверное, обоснования современных либерально-демократических ценностей. И они выступают против этого. А Грузийская церковь, так же как и Российская церковь, прямо заявляет, что Запад это декадентский, что интеграция с Западом это потеря национального, национальной идентичности. Да, в этом плане они абсолютно похожи. Но это как бы косвенный, аргумент о, значит, зависимости грузинской церкви от российский. Есть более вот конкретные какие-то вот доводы в том плане, что большинство иерархов оно получало образование или в России, или нигде вообще. То есть очень много абсолютно необразованных иерархов тоже. Если они что-то читают, я говорю, опять же, не о всех, там есть исключения, если что-то церковное они читают, то это они знакомятся из э, литературы, изданной Российской Православной Церковью. И они не скрывают э, о связях. Некоторые епископы более публично говорят о том, что, конечно, вот Запад – это что-то плохое, а вот с Российской церковью у них много общего. Так что эти связи, связи видны и, и на протяжении многих лет. Те же погромы устраивали обычные люди. Вот насколько сильны именно консервативные настроения? Это действительно какие-то просто зоныра команды, которые есть у там, церковных иерархов, или это большой пласт грузинского общества, которое вот так консервативно настроен? Знаете, в грузинском обществе консервативные ценности они довольно распространены, да. Это невозможно скрывать, и это именно вот та почва, на которой и спекулируют, которыми манипулирует и церковь, и когда это нужно, и светская власть тоже, когда ей это нужно. Но опять же, эти настрои, консервативные настрои общества... Исходящий из того, что ну, слишком долго Грузия была изолирована от всего значит, демократического мира, от развития мысли, свободы мысли и так далее. И опять же, очень зависит от того, что с ней делать, то есть, как обучать детей в школе, что будет проповедовать церковь. Потому что как только, как только, только вот, распал, распалась та система, где вот, светская власть в виде, там, в виде коммунистической была как бы с одной стороны, вот, тем, что давлеет, и угнетает, а с другой стороны, единственной вот опорой и надеждой э, в жизни. Вот, да? Как только все это распалось, то <coughs> абсолютно э, те люди, которые вот как-то в себе не могли найти опору, точки опоры, свободе, свободу боялись, опять же, вот, исходя из, из, если можно сказать, совковости которая распространена была по всему советскому периметру, то вдруг вот церковь заменила им все. Вот Поп сказал, значит, вот, вот его надо слушать, делать вакцинацию, не делать вакцинацию, вот все это как-то вот духовное умиротворение и какую-то опору и безопасность психологическую, они находят в церкви. Многие. Ну, э, эти можно злоупотреблять или это можно на благо что-то вот хорошее преподавать да из церкви <свят> и светских школ. Ну, вот именно вот эту базу. Бедность людей, необразованность многих они используют для того, чтобы внедрять именно вот полное подчинение их воле себе и использовать это вот все на свое усмотрение. Опять же, их единственный интерес – это вот держать власть и ничего не менять. Образованные люди им не нужны. У образованных людей может быть свобода мысли, может быть критическая мысль, и это их никак не устраивает. Вот они… Вот на Наоборот, усиливают, что само по себе, может быть, те же вот консервативные ценности, они это все усиливают, укрепляют, укореняют и направляют нужное им в нужное им русло. А если говорить не о консервативных, а о прогрессивных ценностях, как могут теперь измениться отношения с Евросоюзом? Вы знаете, тут, может быть, <coughs> упрощаю немножко два сценария. Или вот грузинское гражданское общество сможет перебороть то, что вот сейчас держит власть в Грузии и в церковном плане, и в светском плане, потому что их, опять же, трудно разделить, несмотря на что или, видно, не очень-то церковный человек. Ну, он просто циник, он хочет свою персональную власть, и э, если церковь ему прислуживает, то почему бы и не пользоваться этим. Так что, или гражданское общество сможет это переломить вместе с оппозиционными политическими партиями и с представителями СМИ э, и с помощью, опять же, международного общества. И в данном случае может сработать вот как бы природный прагматизм большинства населения. С одной стороны, да, оно консервативно, но с другой стороны довольно-таки прагматично. Хотя бы тот факт, что ежегодно поддержка интеграции как в НАТО 80%, вот это показывает, что это как бы раздвоенность грузинского общества. С одной стороны... Рейтинг церкви огромный, выше, чем в России. Вот недавно общались с Львом Гудковым из Левада-центра, директором. Он говорил, что где-то поддержка церкви, рейтинг церкви это 45% в России. У нас больше 80%. Uh, ну, то же самое время 80% и поддержка интеграции в Евросоюз показывает и прагматизм, что да, да, ну ценности ценностями, но более спокойная жизнь может быть обеспечена, если есть хорошее, <coughs> хорошее сотрудничество именно вот, с Евросоюзом и с евроатлантическим как бы, вот, миром, <coughs> так что или это сработает. Или э, не исключено, что э, правительство окончательно отвернется от э, декларативного прозападного курса, э, будет рисковать и с асоции, ну, соглашением об ассоциации с Евросоюзом, и, и отсюда вытекающими будем мы награждены, в кавычках, и э, ну, поведет себя в в плане Лукашенко. Но чтобы <coughs> стать <coughs> <coughs> вот явно на трапу Лукашенко, нужны довольно-таки действенные силовые структуры. Я не думаю, что грузинские силовые структуры <coughs> будут так способны так же, так же массово и жестко действовать граждан как мы наблюдали в Беларуси. Ну, будут плюс задействованы, наверное, ими опять же вот эти зонтергруппы, которых они подкармливают все время. Так что все может быть. Это, это второй сценарий, это путь к гражданскому противостоянию, не говоря о гражданской войне. Ну, мы не можем сейчас предугадывать что будет я очень надеюсь что все таки такой перспективы многие и в правительстве испугаются она не так консолидирован единого лидера как это мы наблюдаем в беларуси так что посмотрим ну и в завершение нашего интервью хотел вас спросить, а по вашим оценкам, насколько вообще большие шансы на смену правительства вот при текущем уровне развития ситуации? Мы говорили о разных сценариях, но а куда склоняется чаша весов сейчас? Вы знаете, оппозиция не очень сильная, то есть по отношению к ней в обществе есть вопросы в чем различия партии друг от друга. Опять же, вопрос о том, а кто является лидером оппозиции. Лидер ли Саакашвили всех оппозиционных сил, или он не лидер всех оппозиционных сил. То есть, в обществе есть эти вопросы, и это, думаю, как-то все-таки не, не работает на усиление оппозиции. Но если сейчас, вот, в данной ситуации, когда отношения накалились до предела. Как-то и оппозиция сможет координированно работать, и рядом с ней останется та солидарность гражданского общества и СМИ, которая сейчас наблюдается. Я думаю, это довольно серьезная сила, чтобы вот уверить общество, что оно способно победить нынешнюю власть. Потому что в обществе, среди простых людей, опять же, среди бизнес-кругов, э, все время возникает, мне кажется, вопрос, что вот а, а кто кого победит? есть ли у оппозиции сила, чтобы на, быть э, значит, э, настоящим соперником. Потому что, опять же, у правительства есть много рычагов. Да? Деньги, административный ресурс, запугивание. Вот эти зондеркоманды, они особенно <coughs> активны во время выборов. Но вот консолидации, конечно, все это можно победить. Так что и гражданских лиц, актеров, лидеров, как все будет происходить. Ну что ж, тогда стоит только пожелать удачи и успехов гражданскому обществу и оппозиционным прогрессивным силам Грузии. Спасибо большое за интервью. Мы прощаемся с нашими зрителями, но напоминаем, чтобы вы подписывались на наш канал, ставили лайки, нажимали на колокольчик и до встречи в следующих эфирах. До свидания.